всем привет в данном видео расскажу как привязать домен к хостингу регру будем исходить из того что хостинг и домен у нас зарегистрированы на сайте регру если у вас домен зарегистрирован на другом сайте то вам это видео не подойдет итак мы переходим в карточку услуг выбираете домен который необходимо привязать я возьму для примера вот такой вот домен вот. В данном случае у домена, вот мы видим вкладка управления, у нас сразу открывается. И обращаем внимание на раздел DNS-сервер и управление зоной. В данном случае у меня есть только DNS-серверы прописаны. И все. Давайте кликнем. Посмотрим подробнее. То есть я вижу, что вот у меня в разделе DNS-сервер указаны бесплатные серверы игру. В ресурсных записях у меня ничего нет. Вот. Сразу уточню, что есть два способа настройки домена. Я рекомендую использовать домен, способ с использованием бесплатных серверов, вот такие, которые у меня сейчас здесь указаны. Вот, и добавлением ресурсных записей. Я сейчас покажу, как это делать. Давайте предположим, что у вас здесь вот пусто, и у вот таких вот записей нет. Вот. и если они у вас есть, то просто пару секундочек подождите. Если у вас здесь вообще никаких записей нет, после регистрации домена очень часто бывает, что человек регистрирует домен, он не знает, что здесь выбрать и оставляет незаполненный. Вот, поэтому просто кликните на данное поле и выберите вот эту вот запись NS1, NS2. Вот, и подтвердите изменения, кликните «Да». Все, после этого у вас будут вот такие вот записи. Итак, предположим, что вы добавили вот такие вот записи. Итак, я хочу сразу сказать, что это способ один, поэтому не обязательно сейчас повторять за мной и делать, как у меня. Это первый способ, я его всегда рекомендую, он более гибкий, скажем так. Вот, добавили запись, возвращайтесь обратно в карточку услуг всех списков ваших. Находим хостинг ваш переходим в хостинг опускаемся чуть ниже где будет информация э, сервер хостинга здесь мы видим IP адрес. вот копируйте IP адрес и возвращайтесь обратно к домену к вашему давайте мы сразу откроем домен посмотрим что сейчас вот мы видим что сейчас сайт ну, недоступен он не работает Переходим в домен, обратно идем к ресурсным записям, кликаем добавить запись и мы добавляем, извиняюсь за звуки, это мой маленький сыночек так просыпается или ему что-то снится, не знаю, итак кликаете Добавить запись. Выбираете запись А. Нам необходимо добавить две записи. Обе записи будут в записи А. В первом поле Subdomain мы кликаем собачку. Во втором ип мы кликаем. Вводим ваш ИП-адрес. И кликаем Готово. Это первая запись. Сразу же кликаете Добавить запись и снова выбираете Запись А. Сейчас. запися заполняете 3w в subdomain и ваш IP адрес, кликаете готово все мы добавили ns сервера предположим что у вас их не было если они у вас были то тогда вы просто добавили ресурсные записи что после этого? после этого возвращаемся к домену и кликаем перезагрузочка у нас ничего не происходит нужно чуть-чуть подождать минут 5-10 давайте сейчас я на паузу нажму и потом продолжим так я вернулся вот прошло 2 минуты и мы видим что теперь отображается вот такая страничка домен не добавлен в панели то есть что произошло мы привязали к домену и по адрес и он уже ссылается на сервер вот в данном случае вот на вот этот сервер вот но в панели сервера хостинга да мы домен еще не добавили вот поэтому нам нужно сейчас перейти в хостинг карточку хостинга заходим опускаемся чуть ниже и переходим в панель хостинга у меня ä, добавлена C.P. менеджер панелька такая ä, с большей долей вероятности у вас она также стоит но может быть другая вот. Здесь нам необходимо добавить домен. Мы переходим в раздел «Доменные имена», кликаем «Создать» и здесь указываем адрес сайта. Выбираем IP-адреса, кликаем «Создать 3W-домен», все, кликаем «Ок». домен добавлен переходим к домену и обновляем так, сейчас. вот мы видим что домен успешно припаркован к хостингу то есть вот на данном этапе все мы прикрепили домен к хостингу и домен работает с новым хостингом с которым в котором вы прикрепили его то есть это первый способ. Сразу хочу заметить такой момент, что если у вас не были указаны DNS сервера, то есть вот здесь у вас, если вначале в самом было пусто, а потом вы добавили, то процесс запуска сайта у вас будет дольше по времени. Вот, потому что обновление серверов занимает... А время это примерно но ну, в среднем около двух-трех часов поэтому если вы провели все да, э, настройки да вот которые я описывал и сайт у вас еще не работает то это ничего страшного все нормально вот это первый способ почему я его рекомендую и говорю что он гибкий потому что в данном случае вы используете сервера игру э, они бесплатные за них не нужно платить да, Даня со мной соглашается. И в случае необходимости, например, если вы переезжаете на другой хостинг, вам достаточно просто изменить ип-адрес в ресурсных записях. То есть вы вот здесь вот просто укажете новый ип-адрес, и все, и сайт начнет работать через 2 минуты. Если же вы будете использовать второй способ, о котором я сейчас расскажу, то вам необходимо будет менять заново имена серверов, вот. И затем добавлять домен уже непосредственно на новом хостинге. И это займет больше времени. Вот. Поэтому я рекомендую сразу использовать бесплатные сервера. Вот. И просто при необходимости менять IP-адреса. Итак, давайте теперь сделаем второй способ, вторую настройку. Она может показаться проще для кого-то, но, как я уже сказал, она не такая гибкая в будущем. Так, мы удалим домен. Ресурсные записи, в принципе, можно оставить, они не имеют никакого значения. Итак, предположим, что здесь у вас в серверах, в DNS серверах, а, указаны вот такие вот записи мы обновляем для примера пусть будет это второй пример предположим что у вас они уже указаны такие либо их не было и вы решили вот второй способ использовать для настройки вот как быть в этом случае в этом случае вы сразу переходите Хостингу к вашему опускаетесь в панельку кликаете войти в панель и делаете шаги которые я уже ранее описывал то есть вы вот здесь вот просто добавляете ваш домен и все этот способ может показать ли показаться легче да не нужно никакие там править записи и так далее но как я сказал он не такой гибкий то есть в дальнейшем если вы захотите поменять хостинг необходимо будет потратить время на то чтобы изменились обновились имена серверов вот поэтому я рекомендую один раз потратить чуть больше времени но сделать вот более гибкий способ чем выбирать второй вот ну, так вот собственно все